Как-то раз в общежитии я сидела в комнате с подругой. Она с кем-то разговаривала по телефону и очень злилась. А потом крикнула в трубку «Ну и скатертью тебе дорога!» Я задумалась, почему она так сказала. В Ведь скатерть может лежать только на столе. Зачем же ее исцелить на дорогу? «Скатертью дорога» – выражение безразличия к чьему-нибудь уходу. Употребляется по отношению к неприятелю фразеологизм с катертью дорога это древний русский фразеологизм его можно было услышать еще в древней руси так говорили когда человеку желали счастливого пути раньше дороги были очень плохие был дождь была зима снег и очень трудно было путешествовать. Дороги были сложные, дороги были опасные. Поэтому человеку всегда желали счастливого пути. Почему говорили «скатертью дорога»? Потому что стол, на который стелили скатерть, был ровным, и людям желали ровной дороги. Сейчас этот фразеологизм имеет другое значение имеет негативное значение, когда говорят с катертью дорога хотят подчеркнуть, что человека больше не хотят видеть, что хотят, чтобы он побыстрее уехал или ушел. На моем родном языке эта фраза звучит так росов дорос.